Заклинил замок зажигания. Volkswagen Tiguan, 10 год. 10-й, да, у нас? Ну, декабрь 9 В ага. Батайске. Приехали в Батайск, разобрали все. Вот так. Сейчас будем собирать и покажу, что из этого получилось. Закончили ремонт замка зажигания. работает вот так все собрали все аккуратно ничего поломанного нету